Приветствую всех! Это видео будет небольшим дополнением к предыдущему ролику про световую дорожку на воде. Напомню, там мы разбирались, возможно ли на шаре световая дорожка, которую мы все привыкли видеть. Как я и предполагал, оппоненты стали заявлять, что это все графика и все эти модели, картинки и схемы ничего не доказывают. Весьма спорный аргумент, особенно когда это произносит альтернативщик или плосковир. Ведь у них кроме картинок вообще ничего нет. Так или иначе, но я подумал, а почему бы и нет? Раз вам недостаточно модели и обязательно нужен эксперимент с реальными объектами, как я могу отказать вам в удовольствии и лишиться еще одного так называемого аргумента? Тем более в этом нет ничего сложного, все делается буквально из подручных средств. Как я люблю говорить, любой желающий может проверить у себя дома. Мне для эксперимента понадобились только фольга и небольшой источник света. До эксперимента я не мог достоверно определить, насколько хорошо фольга воспроизводит диффузное отражение, как это происходит на поверхности воды с мелкими волнами. Поэтому я попробовал два варианта. Один с гладкой фольгой, другой с шероховатой. Я покажу вам оба варианта, а вы уже сами решите, какой оказался лучше. Итак, первый вариант – с шероховатой поверхностью. Как и в предыдущем видео, я смоделировал и плоскую, и изогнутую поверхность для сравнения. И вот результаты перед вами. Это с плоской поверхностью, а это с изогнутой. А теперь второй вариант. Плоская поверхность и изогнутая. По моему скромному мнению, второй вариант будет получше. Возможно, вы решите иначе. Сравним результат на обеих поверхностях. Как видите, дорожка есть и там, и там, причем практически идентичная. Возможно, кому-то может показаться, что поведение отражения немного отличается от реальности. Думаю, отличие можно объяснить тем, что, во-первых, источник света находится достаточно близко, лучи не параллельны и расходятся под некоторым углом. И, во-вторых, изгиб поверхности больше того, который мы можем обычно наблюдать, находясь на поверхности Земли. И, тем не менее, итог один. Реальный эксперимент, так же, как и моделирование, показывает, что световая дорожка возможна также и на поверхности, имеющей кривизну. Поэтому в данном вопросе, думаю, можно поставить точку. На этом мы сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.